Народ, всем привет! Наконец-то заработала статистика на сайте Калибр Вышло обновление 10 февраля. Обновился счетчик до версии 0.2. 5 скачать его можно будет соответственно же на этом сайте. Все ссылочки будут по данным видео. Перед тем как скачать, обязательно ознакомьтесь со всеми условиями. Лично я прочитал, меня все устроило. Я скачал счетчик. Вот он у меня находится в трее. Соответственно он отслеживает всю мою статистику. И если я сыграл один, если я сыграл бой, то после того, как я с боя вышел, автоматически обновляется статистика на сайте. Здесь можно посмотреть всю статистику всех людей, кто здесь зарегистрирован. Можно посмотреть количество боев, можно посмотреть процент боев по каждому из режимов. Там взлом посмотреть, соответственно, победы посмотреть. Иметь в виду, что если подчеркните на текущий момент 20 боев, то если вы сыграли меньше 20 боев, то ваш процент побед здесь не будет учитываться и не будет показываться. Это стоит помнить. В общем, можно обязательно можно везде все посмотреть. Помимо того, что можно посмотреть общую статистику свою, можно еще, точнее, личную статистику можно посмотреть более расширенно заходим по ссылочке личная статистика и смотрим и 30 секунд божественная реклама выделиться можно из толпы не только своей статистика в калибре но а также внешне видим проходите по ссылочке под видео на сайт semayki.ru где можно заказать отличные вещи как вы знаете я уже два года сижу на этом сайте и заказываю себе куртки штаны и костюмы все отличного качества не линяет не выстирывается кружки с принтами моются в посудомойке при 60 там помощью выше градусов ничего не линяет не смывается долго держится, поэтому я сайт рекомендую себе, кстати, взял очень прикольный плед с рукавами. Хожу в нем по квартире, и все классно. Но давайте вернемся к статистике то для чего данное видео было в принципе снято. но ну, то, что было там уже в более удобной таблице. Соответственно, итоговый мой процент 63 за все режима, кстати, даже тренировка 5. Так вот, можно посмотреть, какой процент у вас на каждом оперативнике, на котором вы играли. Соответственно, если посмотреть сюда, то на Бурбоне 75, у меня Кошмар 73, Фела почему-то 41, хотя я набиваю на ней тысячу и больше, ну, около тысячи приблизительно в среднем у меня держится, но почему-то моя команда постоянно сливается, когда играю на Афеле, не знаю, с чем это связано. Ну, Велюр, соответственно, вообще 79, обожаю Велюрчика. Ну, здесь уже можно не смотреть слишком мало. Так вот, это личная статистика. Можно посмотреть статистику друзей, если вы имеете друзей, которые находятся у вас э, в калибре, добавите в избранное, то они. Зарегистрировавшись на этом сайте, автоматически попадают в вашу статистику друзей. И здесь можно тоже посмотреть. Например, Юнотик шаманчик у меня с клана можно обязательно можно посмотреть, какие они у меня во фронте. О, да не даже лучше, чем я во фронте играю. Вот с ними, с ними, по крайней мере, я точно пойду на фронт. Так вот, помимо всего прочего, есть. если пройти по вкладке топ-оперативников, то можно посмотреть э, общую статистику за всех игроков, которые зарегистрированы, а также которые с вами играли в боях. Здесь можно посмотреть, какого оперативника лучше взять. Например, если посмотреть по проценту побед, то можно задуматься, да, стоит купить Бурбона. Например, стоит купить Кошмара, потому что у него 66% побед. Но здесь мы не смотрим, слишком мало. Бастион, 62% побед. Соответственно, Шаршерет и Эйма тоже неплохо. А в просадочках у нас находится, например, Тень, 43%. Никола, 38%, да, 44%, соответственно. И есть еще кто-то поменьше, у нас Сварог, 33% за 174 боя столкновений казалось бы да хороший оперативник но почему-то по проценту победу он здесь в просадках но все зависит от того кто на нем играл поэтому чем больше людей сюда будет регистрироваться тем более точная статистика по оперативникам будет собираться по каждому режиму Если посмотреть на вкладку статистика по боям то можно посмотреть статистику по 15 боям точнее по 15 последним боям которые у вас были вот они все мои 15 боев. давайте для анализа возьмем теперь последний здесь можно посмотреть что я играл на шаршерет что я я ликвидировал только двоих. У меня это 17%. Соответственно, получилось погиб я 4 раза, содействие 4 и нанесен урон 32%. Полученный урон, соответственно, 240, лечение у него было 12. Помимо всего прочего, здесь добавится не только это, но также еще кое-какая другая статистика. Мне сказали, что можно уже немножко рассказать. Будет добавлена возможность посмотреть доходность из истории боев. То есть будет возможность посмотреть, сколько заработано кредитов и опыта, сколько потрачено расходников. Можно даже будет добавить итоговую прибыль с боя. То есть все это с плюс-минус совместить, и мы узнаем итоговую статистику. Но это уже в более других обновлениях. Я еще кое-что знаю, но это пока сказать не могу. Это все будет потом как-то так народ обязательно заходите качайте, смотрите статистику неизвестно когда она у нас появится в Калибе. мне кажется будет это еще ой как не скоро и альтернатив по факту нету хотя нет вру есть небольшая альтернатива у нас тоже есть небольшой сайт ру здесь можно посмотреть статистику Но это все делается вручную и не автоматизировано если кого-то например, испугают условия скачивания счетчика который расписал автор а я доверяю автору якобы с ним общаюсь все хорошо у нас его люди проверили код хороший ничего лишнего отсюда не не уходит все нормально так что можете не переживать но как альтернативу я обязательно оставлю эту ссылку я лично как вы видите я зарегистрировался где то вот я есть поэтому я даже не только свой этот аккаунт У меня здесь еще есть и пресс-аккаунт Соответственно, у меня есть еще здесь жена Но она сыграла всего там 2-3 боя, если я не ошибаюсь И купила себе кита Кстати, кит сейчас 55 тысяч серебра стоит Если есть желание помочь проекту Можно здесь задонатить Человек это делает все на альтруизме То есть ему это ничего не стоит Кроме того, что он платит за содержание то что он это делает для игроков И это просто офигенски Если есть возможность, обязательно человека поддержите Надеюсь, данное видео было вам полезным Ссылочки соответственно под видео, ставьте лайкосы, поддерживайте проект и делитесь этой информацией со своими друзьями. Другого такого проекта пока нет. Ну а с вами был канал Стрим. пока-пока, увидимся на полях сражений.